Глава 8. Мышление в конкретном пути. Вернитесь к главе 6 и еще раз прочтите историю о человеке, который создал мысленный образ своего дома, и вы получите некоторые представления о первом шаге к тому, чтобы стать богатым. Вы должны сформировать ясную определенную мысленную картину того, что вы хотите. Вы не можете передать идею, пока у вас самого ее нет. Она должна быть у вас, прежде чем вы можете ее дать. И у многих людей не получается внушать бесформенной материи свои мысли потому, что они сами имеют весьма расплывчатые и смутное понятие о том, что они хотят делать, иметь или какими хотят стать. Обычного желания иметь богатство, которым вы могли бы хорошо обойтись, недостаточно. У каждого есть такое желание. Недостаточно, чтобы вы просто желали путешествовать в виде разные страны, жить дольше и тому подобное. Всего этого тоже желает каждый. Если бы вы собирались послать сообщение другу, вы не стали бы не посылать буквы в алфавитном порядке, предоставив ему самому составлять сообщение, не брать слова из словаря наугад. Вы послали бы связанное предложение, которое имеет определенный смысл. Когда вы пытаетесь внушить то, что вы хотите мыслящей материи, помните, что это должно быть сделано посредством ясного утверждения. Вы должны знать, чего вы хотите, и говорить точно и определенно. Вы никогда не сможете стать богатым или задействовать созидательной энергией, посылая неоформленные стремления и смутные желания. Пройдите по своим желаниям точно так же, как человек, о котором я рассказывал, прошел по своему дому. Видите только то, что вы хотите. Получите ясную мысленную картину, на которой оно выглядит именно так, как должно выглядеть, когда вы его получите. Эта ясная мысленная картина должна пребывать в вашем уме постоянно. Как моряк представляет себе порт, в который он ведет свой корабль, вы должны быть постоянно обращены к этой картине. Вы не должны терять ее из вида, как кормчий не теряет из вида компас. Нет необходимости не упражняться в концентрации, не уделять специально время для молитв и утверждения, не входить в молчание или делать какие-либо оккультные трюки. Некоторых из них достаточно хороши, но все, что вам нужно, это знать, чего вы хотите, и хотите этого достаточно сильно, чтобы оно оставалось в ваших мыслях. Проводите как можно больше свободного времени, созерцая свою картину. Никому не нужны упражнения, чтобы сконцентрировать свой ум на том, чего он действительно хочет. А чтобы удерживать внимание на том, что вам на самом деле безразлично, требуются усилий. И до тех пор, пока вы действительно не захотите стать богатым, пока это желание не станет достаточно сильным, чтобы удерживать ваши мысли направленными к цели, подобно стрелке компаса, направленной на магнитный полюс, вряд ли вам стоит пытаться выполнить инструкции, данные в этой книге. Методы, изложенные здесь, предназначены для людей, чье желание стать богатым достаточно сильно, чтобы преодолеть умственную лень и стремление к простоте и заставить их работать. Чем яснее и определеннее вы сделаете свою картину, чем дольше вы будете задерживаться на ней, выявляя все ее восхитительные детали, тем сильнее будет ваше желание. А чем сильнее ваше желание, тем легче будет удержать разум сосредоточенным на картине того, что вы хотите. Однако необходимо нечто больше, чем просто отчетливо видеть эту картину. Если это все, что вы делаете, то вы только мечтатель, и у вас будет очень мало или вообще не будет возможности для ее воплощения. За вашим ясным видением должна стоять цель реализовать его, выявить в материальном выражении. А за этой целеустремленностью должна быть несокрушимая и непоколебимая вера, что это уже ваше, что оно рядом, и вам нужно только принять его в владение. Мысленно живите в новом доме до тех пор, пока он не обретет форму физически. В царстве мысли сразу владейте всем, чего вы хотите. Чего бы ты ни попросил в молитве, верь, что ты получишь это, и оно будет твоим, сказал Иисус. Видьте вещи, которые хотите так, как если бы они на самом деле окружали вас. Видьте себя владеющим и пользующимся ими. Пользуйтесь ими в своем воображении точно так же, как будете делать это, когда они будут вашим материальным имуществом. Задержитесь на вашей мысленной картине, пока она не станет ясной и отчетливой, а затем займите мысленную позицию владения по отношению ко всему, что есть на ней. Станьте владельцем всего этого в уме, с полной уверенностью в том, что оно уже ваше. Придерживайтесь этого мысленного владения. Ни на мгновение не теряйте веры в то, что это реально. И помните, что было сказано в практической главе о благодарности. Будьте постоянно благодарны так же, как вы будете благодарны, когда оно примет форму. Человек, умеющий искренне благодарить Бога за то, что он владеет пока лишь в своем воображении, обладает настоящей верой. Он будет богатым. Он вызовет создание того, чего он хочет. Вам не нужно многократно молиться о том, чего вы хотите. Нет необходимости говорить об этом Богу каждый день. Ваша задача состоит в том, чтобы мысленно сформулировать ваше желание о том, что способствует большей жизни. Оформить это желание в связанное целое. Внушить его бесформенную материю, у которой есть власть и желание дать вам то, что вы хотите. Это внушение осуществляется не путем повторения слов. Вы делаете это, удерживая свое видение в непоколебимой устремленности к цели и твердой верой в то, что вы ее достигнете. Отклик на молитву не соответствует вашей вере, если вы говорите, но он соответствует вашей вере, если вы действуете. Вы не можете впечатлить разум Бога, уделяя один день в неделю, чтобы рассказать Ему, что вы хотите, и потом забывая о нем на всю остальную неделю. Вы не можете впечатлить его, уделяя специальные часы для молитвы, если вы упускаете из поля зрения до тех пор, пока снова не настанет час для молитвы. Словесная молитва достаточно хороша, она эффективна, особенно для вас. Она проясняет ваше видение и усиливает вашу веру, но не ваши словесные заявления принесут вам то, что вы хотите. Чтобы стать богатым, вам нужно не устанавливать часы для молитвы, вам нужно молиться не переставая. И под молитвой я подразумеваю постоянно удерживать ваше внимание с целью вызвать его создание в материальной форме и верой в то, что вы действительно делаете это. Верь, что ты получишь это. Как только вы отчетливо сформировали свое видение, все зависит от получения. Когда вы сформировали его, хорошо будет словесно поблагодарить высшее. Затем вы должны мысленно получить то, о чем вы просите. Живите в новом доме, носите красивую одежду, катайтесь на машине, путешествуйте и уверенно планируйте еще более замечательные путешествия. Думайте и говорите обо всем, что вы попросили в понятиях действительного настоящего владения. Представьте себе среду и финансовые условия именно такими, какими хотите их видеть, и живите в этой среде и финансовых условиях, пока они не примут физическую форму. Помните, однако, что вы делаете это не как мечтатель или строитель воздушных замков. Поддерживайте веру, что воображаемое реализуется и вашу целеустремленность реализовать это. Помните, что именно вера и целеустремленность в применении воображения отличает ученого от мечтателя. И усвоив этот факт, вы должны научиться правильно применять волю.